Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов. Вы попали на мой канал. Да, я произносить название своего канала уже не буду. Естественно, вы уже знаете, как называется мой канал. И прежде чем, как это видео начнется, сразу ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И вы решайте, как э, качественно развивать мой контент. Вот, и еще что. Если это до сих пор не произошло, подпишитесь на мой канал. Вот, и в принципе, что мы будем сегодня обозревать? Сегодня мы будем обозревать самую тоже, опять-таки, самую важную деталь моего фильма «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сугдеи», который выйдет 17 декабря. Естественно, конечно, это многообещающая премьера. Это будет новогодняя премьера, предновогодняя, которая выйдет под католическое Рождество. А в том числе даже как за несколько недель до Нового года. И... И, в принципе, 17 декабря это как минимум за, за, за день, или как два, за, за, за два дня с половиной до с дня святого Николая, чудотворца. Но сейчас пока что этих праздников нету, мы пока что в большом прискушении их, причем даже в сладком, и все. Ждёте ли, напишите в комментариях, ли вы продолжение первой трилогии, если вы мои фанаты. Вот, в принципе, ну, мы сейчас к делу, поехали. Впрочем, мы сегодня будем образовывать самую важную, интересную тоже деталь «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сугдеи», которая также будет показана в иллюстрированном, визуальном словаре «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сугдеи». Мы уже делали обзор на посох э -э волшебника Боина из возвращения в прошлое 4». И теперь сделаем обзор на... Такую, точно такую же деталь, но только это уже не посох, а это уже как головной убор корона. Так, так называемого главного злодея, Тезельдуна. Кто не знает, Я ведь я уже давно анонсировал такого злодея, главного злодея четвертого фильма «Возвращение в прошлое», Тезельдуна. Ведь кто не знает, Тезельдун это консул-самозванец, который правит сухдеей и является как ложным отцом царевной Марины, на которой... Должен жениться принц Варяжский. Ведь считается, что ты Зельдун, это консул-самозванец. Ведь, ведь считается, что судя по таким теориям, ясно сказано, что, что консул-самозванец, за кого себя выдает за отца Марины, является на самом деле демоном. Ведь днем он является человеком, обычным нормальным человеком, а ночью он превращается даже от злости страшного демона. То есть такими вот там на лице шрамы, всякие там полипы, разные потертости, там шрамы разные тени там и страшные глаза и особенно он носит такую вот корону вот такой головной убор а на самом деле это картонное все сделано так называем покрашенное краской серебрянкой матовой и обшито такой вот такой вот ватой да как такая как то что делали там такие головные уборы там для королей там для великих правителей средневековья там особенно раннего такие вот разные такие красивые такие эти вот и такой и вот прояснилось что он носит такой головной убор вот, вы понятно дело, что тезельдун Я даже иногда, иногда могу даже вкратце объяснить в том, что тезельдун если вы не ослышались ТЗ ТЗ То есть Тезе льдун Если по-английски ТЗ это как С То есть цельдун Он поймет как Шальдун Шельдун СЭЛЬДУН, ТЗЕЛЬДУН, ЗЕЛЬДУН. То есть, вообще, это одно из короней, потому что это такой это глагол такой. Я забыл, как он называется, но называется такой глагол такой, как произношение букв СЭШЕ. Например, СВЕТЛЫЙ, ШВЕТЛЫЙ, то есть швед, СВЕТ, швед. То есть, шведы, ведь народ ШВЕДЫ, ШВЕДЫ, ведь тоже же, на самом деле, имеет ветви славянского народа. И это и так понятно. Вот, но только самое главное в том, что эта корона... Очень выглядит красиво, да, немножко устрашающе, немножко. Понятное дело, что тут такое серебряное все сделано очень реалистично. Ведь он, оно же недавно будет показано в фильме. Вот, фигня, видите, такая вот. Я даже могу ее сейчас ее продемонстрировать. Вот, как она выглядит на самом деле. Ведь я уже объяснил, кто такой Тизельдун. Ведь он уже еще был анонсирован в, ран... в фотоанонсах возвращения в Porsche 4, когда были показаны все главные персонажи. Вот поэтому поехали.